Ну, превосходство, доминирование, ну, это мужская черта, это вот проявление агрессии, mm -hmm. да? А подчинение согласия – это женская черта. И пока агрессия не принята, подчиняться невозможно, потому что ваша воля не активирована. Mm -hmm. То есть э, не может быть, э, скажем так, э, вот представьте, танец, да, танцуют. Танцоры, мужчина и женщина. Угу. И вот если женщина умеет танцевать, хорошо умеет танцевать, тогда, когда она ведется за мужчиной, это чего-то стоит. Угу. Потому что она соглашается с ним, она подчиняется ему в танце. Она, например, крутит, там вращает, отдаляет, приближает. И она умеет танцевать, следует за ним. Вот. И это стоит ее согласия чего-то, это оно ценно. А если она танцевать не умеет, просто она соглашается, потому что вариантов нет, то это позиция ребенка от безвыходности, а не потому что она хочет соглашаться или не соглашаться. Вот. Так вот, я убежден, что женская природа, она не может быть, пока в женщине не активирована ее воля. Потому что иначе это просто как бы ну, инфантилизм. Ну я согласна, а почему ты согласна? А потому что я не знаю как по-другому. Или там, я поддерживаю твою цель, почему ты поддерживаешь мою цель? А у меня своих нет, какая разница, что поддерживать как бы твою цель, чужую цель, вот. цели какие-то там. Вот. А другой дело, когда женщина говорит, я поддерживаю, потому что это мой выбор, я, я это принимаю, это решение. Тогда это стоит. И тогда вот мужчина о, вдохновляется. Потому что она, она не от безысходности, не от какой-то своей инфантильности это делает, а от ну, уважения, не знаю, признания, это совсем, совсем другое состояние.